Одну только, естественно. Ну вот именно. Всем привет, ребят. Что у меня здесь? Криво как-то. Ну вроде нормально. Все в сборах. Рано утром выезжаем в ретрит-центр. Так, все, вроде бы трансляция запустилась. В эфире. Угу. Здорово. Так, сейчас я время поставлю, а то я могу с вами заболтаться. Ребят, я сегодня хотела поговорить об этапах автономии. Что на каком этапе, как происходит у нас? Потому что, мне кажется, это очень важно. А важно по каким причинам? А именно по тем, что когда мы знаем, что с нами происходит, то у нас это состояние очень легко нам воспринимается. То есть мы очень легко проходим тогда эти дни, когда, мы, когда у нас сухость, когда у нас слабость, когда у нас какие-то идут этапы очищения. и когда мы знаем, что на каком этапе проходит, почему так реагирует организм, то, конечно же, нам проще идти, проще тогда уже заходить. Но про заход на сухие дни, почему кто-то не может зайти на сухие дни, я провела эфир. Не помню, на каком канале, по-моему, по в, в закрытом клубе. Вот Мы там с ребятами поговорили. Если кто не в закрытом клубе, присоединяйтесь. Нас там клёво. Тепло и уютно. Привет, Дашенька. Привет, привет всем, кто присоединяется. А, смотрите, ребят, я, наверное, еще раз повторю, чтобы вы понимали, как и что вообще происходит с нами. Привет, Фредерик. Очень важно, чтобы мы понимали, что у нас наше тело, оно уникально, оно, оно, настолько потрясающее, и оно нам постоянно дает сигналы, что с нами происходит. Но мы, к сожалению, его слышать не можем по различным причинам: засоренное тело, засоренная голова. И все в таком духе. Я все-таки склоняюсь к тому, естественно, только со своего опыта могу сказать, что тело и голова, тело и ум, они неразрывно связаны. Это одно целое, это безусловно. Но тело нас всегда ведет, всегда ведет нас тело. Но, к сожалению, мы не можем слышать его сигналы по различным причинам. И тело, оно настолько уникально, оно дает нам всегда сигналы, ведь не только э, как нам питаться, какой образ жизни, но и тело нам дает обязательно сигналы, если у нас что-то происходит не то, даже, даже в личной жизни. Оно нам сразу же об этом сигнализирует. Но мы на это, к сожалению, не обращаем внимания. Почему? Я всегда говорю, что на своих марафонах и с своими ребятами я прорабатываю голову. Не потому, что она ведущая, не потому, что она ведомая, потому что это одно целое. И когда нам наше тело дает сигнал, дает импульс чего-либо, что, что ему нужно на данный момент, мы не можем этого считать только лишь потому, что наша голова, она настолько засорена, там э, столько, э, там установки с детства, там напутствие наших близких и родных, там э, гра рамки, границы, ограничения, э, социальные какие-то статусы. То есть там так много всего, что пока тело им, э, как, пока голова, вернее, считает импульсы нашего тела Тело уже давно-давно убежало давно вперед, а голова начинает только догонять. И вот это вот, когда у нас этого коннекта нет, у нас и происходят все эти вещи, которые происходят с нами. Происходят заболевания, происходят недомогания, происходят какие-то ссоры, ругания, недопонимания своих близких, любых других людей, абсолютно любых. Только лишь потому, что у нас засоренная голова, которая не успевает считать импульсы нашего тела. Именно поэтому мы прорабатываем всегда голову, именно поэтому мы ее вычищаем, именно поэтому мы ее освобождаем от всего-всего, что нам не нужно, от всего того, что мешает нам считывать импульсы нашего тела. Вы пока готовьте вопросы, а я вам пока начну вкратце рассказывать, что происходит на каком этапе. Смотрите, когда мы выходим на сухие дни, как выходить? У меня тоже есть эфир. Не буду сейчас повторяться. Посмотрите, как лучше заходить на сухие дни и почему именно так. Я там все-все-все подробно рассказываю. Когда мы выходим на сухие дни, то первый день, как правило, мы летаем. Нам все хорошо, нам все здорово. Я не задеваю те вопросы, когда мы в первый день к вечеру срываемся и не можем зайти в эти сухие дни. Я сейчас эту тему раскрывать не буду, потому что она у нас уже раскрыта в одном из эфира. Я возьму именно то, что происходит, именно какие этапы, если мы уже зашли на сухие дни, что с нами происходит. То есть первый день мы, мы нормально реагируем, то есть у нас нет, нет каких-то дурных мыслей, то есть мы еще в таком режиме, когда тело и голова спокойно, Воспроизводят ту картину мира, в которой мы находимся в первый день нашего, наших чистых дней. И когда выходим уже на второй день, на второй, на третий день, нас начинает, как правило, морозить. Очень замерзает организм. Что происходит, почему он мерзнет? Он мерзнет, потому что в наших клеток, в нашем межклеточном пространстве, в наших мышцах, в нашем организме достаточно много воды, достаточно, не воды, вернее, жидкости, вода неправильное слово, достаточно много жидкости, которая не свойственна для нашего организма. И она начинает на сухих днях циркулировать, и от этого идет вот этот вот у нас озноб. То есть тело еще не сопротивляется а, с болячками, оно еще пока не вычищает как таковое тело, поэтому вот этот озноб, он у нас длится, и бывает длится он у нас достаточно длительное время, и бывает так, что мы не полностью мерзнем, бывает так, что руки и ноги, прям конечности, они аж прям ледяные. Что делать в этом случае? В этом случае очень хорошо идет закаливание. То есть, если у нас ледяные конечности, то э, их согреет ледяная вода. Да, И именно так, потому что когда мы э, погружаемся в холодную воду, то наш организм на этом этапе, то есть на каждых этапах холодная вода воспринимается организмом по-разному. Поэтому не примеряйте все буквально и на каждом отдельном этапе своих чистых дней. Именно в первый этап, что происходит, когда мы добавляем холодную воду. Когда мы добавляем холодную воду в наш, в наш режим дня, если нам холодно, то организм как бы дает сигнал, говорит, о, там, там снаружи еще холоднее, надо прогреться. И он начинает вырабатывать вот это вот тепло. И тогда у нас э, и ручки, и ножки наши становятся тепленькими, и все хорошо. Если мы будем греть их в э, теплой, в горячей воде, либо одевать там какие-нибудь носочки тепленькие, то этого нам надолго не хватит, мы все равно будем мерзнуть, потому что организм никакой сигнал не дает. Для него все нормально, то есть он мерзнет, его потихонечку греют, его все устраивает вот, что дальше происходит? Как правило, не у всех, как правило, после четвертого дня начинается жар в теле. Начинается жар в теле, это начинается как раз, когда у нас э, вот эта вот жидкость из организма, которая, на которой скапливаются э, все э, бактерии, все заболевания, все э, какие-то... Воспаление, то есть воспаление без жидкости существовать не может. Это запомните. Поэтому начинается вот это вот пережигание, когда вот эта жидкость уходит у нас. Начинается пережигание а, вот этих всяких болячек наших, которые нам абсолютно не нужны. Света, нужно полностью окунаться в холодную воду или можно только ноги, например. Если вы уже привыкли к холодной воде, то можете полностью окунуться. Если вы еще только у вас начало закаливания, так скажем, то тогда нужно начинать, либо вы принимаете контрастный душ, и после того, как вы, теплая вода, холодная вода, потом очень теплая вода, похолод... потом похолоднее, потом прям такая горячая, что аж кожа была красная, и потом ледяной, и вот в этой ледяной воде постоять дольше, всегда заканчивайте ледяной водой. Если вы по каким-то причинам не можете принять душ то и никогда не закалялись, то лучше тогда, если ножки умернут, то, то только ножки в холодной воде полностью не окунайтесь, чтобы, чтобы слишком большого стресса для организма не делайте. Но если вы уже привыкли так, то, конечно же, лучше, лучше конечно же, полностью с головой. Почему с головой многие люди, они начинают обливаться? либо в какие-то холодные источники заступают и голову не, не окунают вот в эту холодную воду я бы не рекомендовала потому что смотрите что у нас происходит в организме когда мы заходим в холодную воду у нас все капилляры все сосудики они начинают сжиматься а если голова теплая там сосуды же они расширены если мы голову не окунаем то тогда получается что вот кровоток он максимально бьет в голову и ничего хорошего то есть если Какие-то есть тромбы, если есть сосуды, то может очень плохо вылиться вот это все Поэтому если все же мы говорим про холодную воду, то, конечно же, лучше с головой И нужно делать все с умом, то есть есть даже отдельные техники, как правильно начать закаляться Посмотрите, их очень много Я просто на них сейчас останавливаться не буду, я свои практики рассказываю, как, как я делаю Я не все делала правильно, сразу же скажу я очень много надела ошибок, поэтому я и пытаюсь вам это рассказать, чтобы вас оградить от них. Меня не нужно слушать, ко мне можно только прислушиваться, делать свои выводы, которые только для вашего тела будут максимально комфортны. Пожалуйста, Дашенька. На четвертый день вот у нас начинается вот этот вот жар, пережигание начинается, и еще у нас примерно где-то на четвертый день начинается. Что все уже? что ли? 10%? Да. Четвер... Где-то на четвертый день у нас начинается сухость во рту. Сухость во рту начинается, и все начинают, ой, вот, все, сухость, это все. Ребят, это огромная благость. Когда у нас наступает сухость во рту, что это значит? Это значит, что наша чужеродная, которая нам не нужна вода, жидкость, <laughs> опять вода говорю, жидкость, она. Постепенно вся выходит из нашего организма, естественно, начинается вот это вот пережигание, и начинается вот пережигание больных клеток, каких-то инфекций, опухоли начинают пережигаться. То есть все, что связано с водой, все, что связано с жидкостью. Поэтому это такое благосное для нас время, что мы, мы четко понимаем, когда у вас наступает сухость, вы четко должны понимать, что с вашим организмом происходят невероятные чудеса. И вам это будет легче тогда переносить эту сухость. Чтобы максимально облегчить э, работу для вашего организма, чтобы максимально прочистить то, что э, уже начало пережигаться, я рекомендую я рекомендую пуговку берете обычную пуговку или знаете у меня ребята тоже берут есть в магазинах для животных там для рыбок в пакетиках бывают вот эти вот камушки красивые они гладенькие можно их можно пуговку можно эту камушку так сейчас вопросы почитаю секундочку можно какую-нибудь косточку от финика, косточку от мандарина, ой, мандарина, говорю, от абрикоса. Вот хоть что. Начинаете сосать ее, вырабатывается сосательный рефлекс. Когда вырабатывается сосательный рефлекс, у нас идет слюна. Что такое наша слюна? Это... Это одно из самых важных, что у нас вообще есть в нашем организме. То есть нашей слюной... Нет ни одной травы, ни одной жидкости, ни одной самой-самой великолепной воды, которая будет прочищать наш организм так, как наша слюна. Наша слюна вырабатывается нашим организмом только под наш организм, и поэтому это самая чудодейственная жидкость, которая есть. Она вымывает все, что не нужно, все, что перегорело в нашем организме. Поэтому если вы э, чувствуете, что очень сильная вот эта вот сухость Ребят, потерпите и знайте, что в вашем организме действительно происходят чудеса Если можете помочь себе пуговкой, то помогайте себе пуговкой И эта слюна будет вас еще прочищать Так, сейчас почитаю вопросы Светлана, ем один раз в неделю Волосы выпадают э, порядком э, Прядями, видимо прям. Это может быть этапом это может быть этапом, да, волосы выпадают. У меня тоже были, было, волосы выпадали. Причем волосы выпадали у меня несколько раз, пока вот я в таком в длительном режиме. У меня было это несколько раз. Я бы рекомендовала есть у Насти такое упражнение. И мне кажется, оно действительно очень хорошо помогает, когда вы наклоняете голову вниз можете сидя можете стоя голова должна быть ниже уровня сердца наклонят то есть наклоняетесь вот туда и вот этими вот пальчиками вот этими вы начинаете ее прохлапывать везде три минутки в день и начинают луковицы которые спали они начинают активироваться естественным путем и быстрее происходит обновление Обновление луковиц волосяных потому что что такое выпадают волосы это вот эти вот Слабые волосяные луковицы, они просто, они, получается, как выпадывают. То есть, что происходит у нас? Происходит то, что жидкость лишняя из организма выходит, и у нас получается такое, что жидкость, она как бы вы, вот эти вот волосяные луковицы, она сдавливала. То есть, у нас все под давлением в организме. Как уходит эта жидкость, у нас получается больше, больше расстояний. И они как будто бы не закреплены. И когда вы начинаете простукивать, то у вас начинают вот эти вот мышцы, кожи, все, что у нас, вот где вот волосяные луковицы, они, получается, как бы активизируются немножечко и начинают их скреплять. И когда они их закрепляют у себя, не выпуская, чтобы волос выпадывал, то это получается как бы естественным процессом. Потому что иначе, когда у вас перестроится организм, пока он у вас перестроится, пока там дойдет, блин, уже можно потерять достаточно много волос. Я действительно об этом говорю, я это знаю. Я, у меня прям клоками выпадало, было страшно. Единственное, я как-то на это... Не очень обращала внимания Потому что думаю, ну как бы у меня волос много У меня они, слава богу, кудрявые У меня не так видно, что их будет меньше Только лишь А так, конечно, если у кого-то Обычные волосы, то мне кажется, да, страшно Глуся Светлана, солнышко, благодарю вас за все Обливаю сухие дни Депривация сна, люблю Спасибо, Глусенька Так Потом э, про Все я, по-моему, ответила, да? Ага. Ай. Ой, а, Я делаю Камнем гуаша массаж головы А, это вот Такой камушек-то рифленый Я не знаю, не пробовала Ну, может быть, хорошо Правда, не пробовала Как, как можно делать вот. Но обязательно голова должна быть Ниже уровня сердца Чтобы кровь туда попадала Делайте стойку на голове чтобы кровь более, лучше циркулировала. Обязательно делайте растяжку, потому что а, растяжка очень важна. Обязательно делайте массаж, вот туда вот как бы загоняйте как бы, кровь под, под коробочку, <туда>, туда вот внутрь. Когда вы на шею, основание головы трогаете, то там как бы есть такой переход. Вот туда вот, там у нас большие-большие вот эти вот венки, артериальные, по-моему, они называются, не, не помню, как называются. Вот, вот так вот прям. Либо, знаете, есть такой мячик, обычные а, мячики, он как ежик, он недорогой стоит, они такие маленькие, и вот так вот прокатываете туда, чтобы ну, у вас короботок пошел именно э, в, в, в, в, вот сюда, вот. И он очень-очень хорошо будет. Вот. Поэтому попробуйте всяко, всяко, всяко, всяко пробуйте любые массажи головы, потому что э, все, что вы будете делать из... Э, Извне какие-то маски, еще что-то То оно так все равно не будет я, я перепробовала очень много И мне кажется, что меня только вот Спасло вот эти вот всякие Массажи, похлопывания, потом вот так вот Волосы, когда немножечко подергиваешь Стоишь там вот, Это тоже хорошо помогает вот Спасибо, Светочка, пожалуйста Вот, ребят Еще бы хотела задеть такую тему Как э, слабость Слабость на сухих днях, которая возникает У каждого по-своему Начинается она, как правило, уже у некоторых со второго дня. Вот эта вот слабость, и она прям размывает, и многие не могут ее... Её... Ну, понятно, что она никому не нравится, да? Многие начинают выходить из сухих дней, потому что, говорит, я ничего не могу делать. Я все... Мне ничего не хочется. Я не живу, я существую, я с этой слабостью ничего не... Не делать ничего, не хочется, не заниматься ничем, не хочется, вот только лежать хочется. Я себя не, не чувствую человеком, поэтому как бы для меня это сложно. Еще вам скажу, ребят, когда у нас наступает слабость, это, это здорово, это такой кайф. Я сейчас объясню, почему. Смотрите, у нас есть внутренняя энергия, есть внешняя энергия. Внутренняя энергия это та энергия, которую мы не видим, она у нас, как правило, упадочная, это та энергия, которая там внутри все вот это вот у нас перемалывает без нашего ведома. Это то, что у нас, что, все, что происходит у нас во внутренних органах. Внешняя энергия это когда мы показываем, какие мы все подвижные, все шебутные, все такие клевые, это у нас внешняя энергия. И вот когда у нас э, происходит вот это вот э, на каком-то определенном дне Происходит <связь> <связь> сообщение пытаюсь почитать. происходит вот эта вот слабость, это великолепно. Это говорит о том, что у нас началась чистка наших нашего внутреннего организма внутри, что началось восстановление наших внутренних органов потихонечку. И наша внешняя энергия, чтобы внутренняя, когда уже не справляется, Наша внешняя энергия от, устремляется внутрь, к нашим органам, чтобы помочь на восстановление. Поэтому, когда у нас наступает вот эта слабость, знайте, что ваш организм работает на полную катушку, просто он туда ушел. Поэтому с огромным удовольствием это, это время перележите, переходите, а, гулять очень полезно, а, делайте что-нибудь, делайте. Но просто когда вы будете понимать, что это что происходит с вашим организмом, вы, конечно же, не будете выходить сухих дней, когда у вас наступит слабость, вы будете понимать, что вот началось оно, началось восстановление, началось избавление от всяких болячек, от опускания внутренних органов. Вот это вот и идет в этот процесс восстановления и поднятие наших внутренних органов на место. Так, скажите, пожалуйста, какую чистку вы бы рекомендовали для чистки от желчи? От желчи? Но, наверное, все таки я бы рекомендовала, если мы говорим про чистку. А мне кажется, одна из самых безопасных – это когда мы делаем магнезию, где-то 1 грамм на килограмм веса. Мы ее делаем как? Делаем магнезию в стаканчик. Мы ее разбавляем горячей водой. Как она у нас состынет до комнатной температуры не холодная должна быть, то есть тепленькая должна быть. Мы ее туда выдавливаем где-то пол лимона, можно целый лимон, прям туда же. Потому что что делает лимон? Когда магнезия у нас она вытягивает все на себя, это вот эта вот э, соль, она вытягивает все на себя, она будет вытягивать вот эту желчь на себя, а что делает лимон? Он как бы делает так, то есть он из печени все э, выгоняет. Когда мы потребляем лимон с маслом, еще с чем-то, то есть э, лимон из печени, из всех вот этих вот э, оттоков, он все выгоняет. Печенью лимон не воспринимается, поэтому он сразу же все вычищает. Поэтому вот я рекомендую такое. Выпили, сразу же ложимся на правый бочок, под правый бочок кладем горячую грелку. Горячая грелка для того, чтобы наши сосуды расширились и желчь начала спокойно отходить оттуда. Вот. Ложимся на, на грелку. На правый бок. И себе сразу же мы уже приготовили легкий-легкий-легкий-легкий раствор полыни. Литр, не меньше литра. Литр раствора полыни. То есть на литр пол чайной ложечки точно так же завариваем. И такую достаточно горячую вот эту полынь тоже туда добавляем чуть-чуть лимончика. Вот, и в течение часа, ну, ну либо получаса хотя бы, вот этот вот литр полыни, лежа на правом боку, мы выпиваем. Получается, что полынь он, она желчегонная, то есть она гонит желчь, магнезия на себя все стягивает то, что то, что полынь выгнала, все на себя стягивает, и э, лимон он еще как бы как прочищает. Вот. И вы можете даже потом через сколько там через часа два, когда пойдете в туалет, вы даже увидите, что, что цвет будет иной. Вот, если вот про безопасные чистки Да, да Вот по череп прям камнем гуаши, гу, Гуаша, наверное Делаю Там аж скрипят мышцы Да, точно Артём, Света, благодарю за разъяснение То было непонятно, например, почему наступает слабость Теперь бояться не будут. Да, да, когда мы знаем, тогда нам уже легко идти Конечно же Вот Поэтому не боимся слабости, не боимся сухости, идем потихонечку дальше. У нас начинает потом болеть мышечный корсет. после, после такой чистки от желчи можно зайти потом на сух... нужно, нужно, конечно. это же такая великолепная подготовка у вас к сухим дням. Представляете, вы полностью Прочистились, конечно это, это будет великолепно, хотя бы на сутки Спасибо большое за рекомендацию Насчет чистки угу. вот. Ребят, кстати, еще хочу вам напомнить Что, наверное, мы 9 числа 9 января Когда закончатся все праздники Когда вы уже накушаетесь Всех ваших любимых блюд Когда вы уже все отпразднуете То в клубе у нас начнется марафон две с половиной недели. То есть неделю мы будем чиститься, потому что многие любят чистки. Для многих они действительно актуальны. Неделю мы будем чиститься. Я буду рассказывать, какие чистки для чего делать, <coughs> как они на что будут реагировать, как, что у вас будет происходить в организме во время этих чисток. Мы неделю чистимся. Потом мы заходим на 7 дней, на сухие дни. И потом мы два или три дня берем на выход из сухих дней, чтобы было у нас все красиво. И за эти две с половиной недели вы просто преобразитесь, вы поймете, насколько это легко, если мы делаем правильно и в атмосфере наших единомышленников. Не важно тогда, сколько дней вы будете на сухих днях. Абсолютно не важно. Ребят, когда вы в процессе, в правильном процессе, когда вы все про себя знаете, что с вами происходит, когда вы общаетесь с единомышленниками, которые находятся в таких же подобных э, э, режимах, когда с ними происходит плюс-минус одинаково, вы даже не заметите, как эти 7 дней вас пройдут. Вот кто не может зайти там на сутки, на два. Заходите, вы все пройдете с семьи, кто-то останется дольше. Вот. это будет в закрытом клубе. Что делать, если очень морозит на ней единиц, правда, чай пью. А как, пока будете пить жидкость, морозить будет ужасно. Я как раз только что рассказывала, видимо, немножечко пропустили, как раз что морозить нас начинает, как пока не вышла жидкость из организма. Пока жидкость не выйдет, так у нас и будет морозить. Нужно убирать обязательно жидкость, потому что жидкость всегда морозит. И чтобы было тепло, то тогда холод, он позволяет разогреться. Света, еще вопрос. Автономия это временное явление или на длительный период? Я на марафон зайду в класс. Я, я не могу сказать временный это или на длительный период, но мне кажется, что 9 месяцев это длительный период. И я думаю, ну, я не знаю как. Давайте вот я вам, смотря, что для вас длительный период, давайте я вам года через 2-3 через скажу. ребят. Два года можно жить, сейчас я вам пока говорю, 9 месяцев можно жить, больше я лично не пробовала, вот пока я иду, я вам рассказываю, что происходит, если я по каким-то причинам захочу выйти из этого состояния, я вам расскажу, расскажу почему, расскажу как, кто-то пойдет дальше, кто-то э, тоже захочет выйти но мне кажется автономное сознание автономное сознание это на длительный срок автономное сознание автономная жизнь автономная, э, автономный образ жизни я бы так сказала потому что это все это с ковом делается понятно вот что-то еще сказать а знаю знаю знаю ребят которые э, знаю, знаю ребят знаю женщину которая 6 лет в автономном режиме живет. Но она никому, она, то есть на камерах ни, нигде не светится, она просто, когда узнала по, про то, что я так живу, рассказываю, она мне как-то насписались мы, мы с ней, и она говорит, да, говорит, у меня, говорит, такие же процессы примерно происходили. Но она никому ничего не рассказывает, она живет просто обычной своей семьей, с детьми, с внуками. Вот, поэтому это, чтобы кому-то что-то рассказать, это не для нее. Она говорит, я этого никогда не афиширую, то есть вот так. Я на сыроедении, но не получаю достаточной энергии, хочу зайти на автономию. А, Альбиночка, привет, моя девочка. Не получаешь достаточной энергии, потому что у нас каждый период должен переходить во что-то следующее. Мы, когда начинаем сыроедение, у нас сначала прилив сил, у нас мы хорошие, мы молодеем, мы начинаем летать. Но потом наш организм как бы к этому привыкает. И нам нужно либо идти дальше, либо немножечко делать откат, потом возвращаться. Вот, это уже вам выбирать, в какую сторону. А на... В автономном образе жизни я могу вам сказать, потому что мне кто-то спрашивал, а что в автономном образе жизни, тоже же привыкните. Ребят, к этому привыкнуть невозможно, потому что с тобой происходит каждый день что-то новое. Ты начинаешь о себе узнавать что-то новое. К тебе приходит такая информация, которая ты даже не всегда на открытую публику ты можешь сказать, потому что все скажут, ой, да что, ты, разве так бывает, не бывает. там начинают сопротивляться, поэтому это классно. У меня, могу сказать еще раз повторюсь, у меня девочка, ну, Таташенька моя замечательная, обожаю ее просто. Тоже вышла в автономный режим, и она прям не на голодании, а именно на автономном режиме. И какой у нее уже день, не помню, ну в конец второй недели. Вот, она ничего не кушает, ничего не пьет, все она она в абсолютно нормальном своем графике она бегает 10 километров она говорит у меня говорит столько энергии я говорит просто с ума схожу вот все у нее уже ей уже не хочется не пить не есть у нее есть слюна уже пошла все она в этом режиме но она тоже шла достаточно длительное время к этому mm -hmm. вот, но я это вам говорю потому что чтобы вы понимали что это может сделать каждый это не для каких-то особенных, либо избранных людей. Это именно для тех, кто хочет. Кто хочет в это состояние. Так. Сколько надо магнезии и на какое количество воды? Я делала 1 грамм на килограмм веса. То есть, если вы... Вот я на 45 килограмм тогда делала. Я делаю два пакетика. Они продаются либо по 20 грамм, либо по 25. Я короче всегда делала эти два пакетика. На какое количество воды? Я делала на где-то на 150 миллилитров воды вот эту магнезию, а потом подготавливаете литр, запариваете сразу же литр полыни, чтобы потом запивать. То есть должно быть много жидкости внутри чтобы оно начало э, концентрироваться, то есть чтобы все начало прогонять, выгонять. Сколько стоит участие на марафон? А, если говорите про закрытый клуб, то закрытый клуб, э, он в месяц, то есть там не просто один марафон, там же у нас постоянные эфиры. А, в месяц он стоит сейчас 500 рублей, после Нового года сделаю 800 рублей. Но кто зашел до Нового года, для них всегда останется 500 рублей. Вот. Кто зашел после Нового года, для них будет 800 рублей. Вот. То есть такая чисто символическая ежемесячная плата. Класс. Вы не спите. Я, Ребят, я по-разному. То есть у меня нет такого, что я вообще никогда не сплю. У меня есть такое, что если я чем-то занята, если я там в каком-то процессе, я спокойно могу 4 дня не спать. Для меня как бы это норма, 2-4 дня. Бывает, что я сплю, но чаще это происходит как-то не ночью. Вот ночь, она как-то вот моя, на моем релаксе идет. Чаще, бывает, что сплю, ну, максимум до 2 часов. И это, как правило, не за раз, а, то есть я где-то 20 минут поспала, там что-то подела, потом там, ну, максимум там 40 минут. Вот так вот происходит. Но Бывает, что сплю по-разному. Максимум было 10 дней без подсыпания. Вообще без подсыпания 10 дней. Но там абсолютно другие состояния. Это, это волшебное состояние. Да. И сейчас вот у нас будет ретрит в Сочи. Вот. Я думаю, что мы с ребятами тоже там спать не будем. Так, Наталья Афанасьева. Привет из Астрахани. Планета Земля, привет. Привет из Тюмени. О, как здорово! Сколько вас прикольно! Очень нужно и интересную информацию даете, Светлана. Благодарю, зайду в январе в закрытый чат к вам, чтобы с вами зайти на сухие дни. У самой не получается длительно. А до Нового года еще можно? Конечно, можно хоть каждый день заходить. Конечно, можно. В моем основном аккаунте, Лавровой СГ, там есть в топлинке, нажимаете там шапки профиля топлинк, нажимаете в топлинке, и там все подробно рассказано, куда оплатить, куда скрин скинуть, и куда добавиться, и все. Все это делаете, и я вас добавляю. В любое время можно добавиться, конечно. Мне кажется, это что это как сверхчеловек. Да мы все с вами сверхчеловеки. Вы что, мы такие, мы такие огромные, мы такие необъятные, вы даже не представляете. Я почему говорю, что когда люди выходят, когда славливают это автономное состояние, тогда еда становится неинтересна. Вы, вы понимаете, что настолько все клево, и когда вам говорят, будешь кушать, и вы думаете, вот ради вот, вот этих вот, вот таких вот эмоций чтобы потерять вот это, вы думаете, нет, не надо. Это, это не мое Моржевание практикуйте на автономии. Но я бы не сказала, что моржевание, но я без холодной воды не могу. А, ребят, еще такой момент. Смотрите, в каждом слове, если вы будете каждое слово чувствовать и прочувствовать, каждое слово нам говорит само за себя. Смотрите, холод, голод – это лад, это лад с нашим телом. И голод, которое все говорят, ой, голод такое слово отвратительное, Ну, вы разберитесь. У нас нет отвратительных слов, у нас отвратительные слова только мат, который непонятно кто, когда и зачем придумал. А все остальное – это все для нас. В каждом слове скрыт тот потенциал, чтобы мы на него обращали внимание. Голод, лад, лад с телом, голод. Холод, лад с телом. Это великолепные слова и голод, и холод. А, Светлана, есть ли в планах сделать поселение автономов, какое-то объединение? Ой, ребят, я думаю, что нет. Нас, нас же разгонят, еще и посадят. Не приветствуется это. Поэтому я думаю, что какие-то ретриты – это да, это... Это классно, это клево, когда все собрались, потом разъехались. А чтобы прям город сделать автоном, какое-то поселение автономов, я думаю, что нет. Либо это должны быть уже те автономы, которые... Смотрите, на автономии, на длительной автономии ты чувствуешь, как у тебя меняется не только... Ты, ты сам меняешься, у тебя струк... твоя структура меняется полностью, даже кожа будет меняться. Будет меняться кожа, будут меняться волосы, то есть ты будешь излучать иную энергию. И когда вот до этого состояния уже дойти, то тогда, конечно же, к тебе, э, не, так скажем, что обычные люди к тебе, скорее всего, даже и подходить-то особо не смогут, потому что будут разные энергии, они просто, просто физически не смогут это сделать. Вот тогда можно о чем-то говорить. А если вот в таком состоянии мы не неугодные люди зачем мы такие еще и какое-то поселение не ребята, что с нашей а, с нашим политическим положением страны я думаю что это не актуально как минимум сейчас светлана у вас такая классная энергия меня наполняет ваш позитив благодарю благодарю а, как это взять и не спать это же противоестественно и Ой, Алекс, приходите на марафон, мы вместе с вами по не спим. Я расскажу, что происходит, когда вы не спите. И вообще очень много трудов, очень много трудов ученых, профессоров, у которых написано, что такое не спать, что такое сон, как он влияет, что происходит с нашим дыханием. И я как психолог, психоаналитик могу вам сказать, что я когда проходила практику, в одной из клиники, то есть такие методы, когда человека с психическими расстройствами, его лечат депривацией сна. Вот, да, это действительно есть, когда при депривации сна твоё, твои вот эти, как у нас любят говорить, что я такой, я такой, я такой, то есть ты собираешься на депривации сна, ты собираешься в единое целое. Это другие ощущения. А, Коля Сорокин. Скорее всего, самая тихая революция уже идет, автономная революция. А, Наталья Фанатия. Три Голо а -а -а. Голо Грамма Голова Голос Голод Да вот. То есть каждое слово, оно всегда нам что-то говорит. Любое, если мы его правильно разберем, если мы его правильно услышим. Потом вы уже начнете слышать, когда вы будете а, длительное время, после на не длительные сроки, но часто практиковать сухие дни, когда ваш организм будет вычищаться, вы а, сможете эти слова считывать сразу же, моментально. Когда вам будут говорить какие-то там фразы, слова, говорит там вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вы будете прям, прям слышать это, как будто бы каждое слово, оно как будто зашифровано. И вы его начинаете слышать и воспринимать как бы с другого уровня. И когда вам человек что-то говорит, вы очень четко понимаете, что он хотел сказать, потому что что мы говорим, это не всегда то, что мы хотим сказать. Очень часто. И некоторые просто неосознанно говорят те вещи, которые им нужно, необходимо. Вот когда люди, заметьте, когда люди очень часто говорят, что голод – это такое отвратительное слово, это как вот то-то, это как вот это, ни в коем случае нельзя его заменять. Всегда. Как только вы это слышите, когда я начала вот это слышать, я четко понимала, что человеку не хватает вот этого вот, вот, этого вот лада. Лада с самим собой, который происходит от минимизирования еды. И вы, вот когда человек начнет говорить, вы в каждом слове начнете понимать, что он хотел сказать, что у него изнутри идет. И это клево, вы можете его потихонечку-потихонечку направить в то место, чтобы он встал на свой путь, но не навязчиво, потому что когда навязчиво мы это делаем, Особенно, когда нас не просят, сами понимаете, что происходит. А как происходит чистка головы? Чистка головы происходит, но ну, когда мы, во-первых, начинаем, нужно с самого начала начать разбираться вообще, что, что такое еда, откуда она появилась. Потому что мы все с вами произошли, сформировались, без еды и без жидкости. Только на внутренних ресурсах своей мамы. Понимаете? Откуда она в нашей жизни взялась? И вот с каждым разом, то есть мы все больше и больше начинаем познавать себя, познавать откуда что происходит, и у нас голова как будто от мусора начинает вычищаться. Вот эти вот все свои переживания, обиды, все вот это вот, когда начинаем, вот их все прочищать и прогонять. Ой, сколько вопросов, подождите прогонять и прочищать, то э, тогда э, у нас голова вычищается, и мы начинаем чувствовать свое тело, вот эти вот сигналы от тела. Когда мы начинаем чувствовать свое тело, у нас происходит вот этот коннект, и у нас начинает э, состояние быть такое все больше и больше радостное, просто просто радостно, не от чего-то, а просто потому что вот оно оно просто начинает быть клево. ты начинаешь, у тебя нет разочарования в других людях, ты у, у, перестаешь давать оценку чему-либо, и у тебя оно все настолько выравнивается, ты понимаешь, что голова начинает в ладу идти с телом, тело в ладу с головой, то есть оно, оно знает, что если оно даст сигнал, то голова считает, голова знает, что как только она правильно считывает и вовремя считывает сигнал от тела, то они идут в благости. И вот это вот такое состояние, оно передается полностью на, вс на все окружение, которое вокруг тебя. Наталья. Исцеление словом, а также цифрой. А слово смерть, смирение. Слово, слово смерть, смирение. У нас вообще очень много слов. У нас очень много слов, которые вообще неправильно нами воспринимаются. У нас вот эти вот слова, которые говорятся там «смерть», да? У нас же вообще изначально не было этого слова. Это можно как смирение, можно как мера. То есть отмерил в этом пространстве, в этом, в этом теле отмерено вот столько вот. Потому что мы же вообще никогда, по большому счету, мы не рождаемся и не умираем. Просто у нас нам дается такое вот великолепное наше тело, через которое мы можем чувствовать, ощущать, наслаждаться запахами, наслаждаться прикосновением. То есть это тот сосуд, в котором, в котором наша энергия на какой-то момент собирается, чтобы пройти свой определенный этап. Потом этот сосуд меняется. Я обливаю седьмого класса, мне 53 года. Это так здорово. Это великолепно, да. В холодной воде вы собираетесь, идет сборка. Как все интересно. Какие у вас намерения на год, на пять, на 150? Нет никаких намерений особо. Я просто кайфую. Люблю детей. Образ читать телепатия получается. Телепатия у нас вообще заложена, это наша базовая настройка. Мы все можем спокойно читать мысли друг друга. Ну, это, нет, неправильно не сказать. Не читать мысли друг друга, а общаться безсловесно. Раньше так и происходило. Просто мы сейчас даже не уложимся, у нас осталось буквально 10 минут, и мне нужно будет сохранять эфир. Нифига себе, мы проболтали. Вот, я бы вам рассказала, что как раньше происходило... Вот эти вот бла-бла-бла, это уже мы придумали, потому что мы настолько закрылись друг от друга, что мы даже не можем поговорить друг с другом бессловесно. А бессловесно, когда мы разговариваем, то у нас не бывает недопонимания. Когда мы разговариваем на уровне телепатии друг с другом, мы четко то, что мы хотим передать, мы хотим передать свои чувствования, мы четко передаем другому эти чувствования. И он их, эта волновая энергия, воспринимает. Тоже абсолютно четко. И нет никаких недопониманий, нет никаких руганий, нет никаких э, притирок, раздражения, еще что-то. Потому что мы четко вот, даем вот эту вот энергетическую волну, которая проходит через друг друга. Потому что, смотрите, когда я говорю яблоко, да я говорю яблоко. И я его там воспринимаю зеленое, яблоко там вот, вот такое-то. А другой говорит для себя. Думает, яблоко и думаю ну маленькое, красненькое. То есть и там, и там яблоко, но это два абсолютно разных предмета, понимаете? А когда мы телепатически передаем свою э, волновую энергию через тело, то мы не можем воспринимать как-то по-иному. Мы четко передали то, что мы хотим сказать. Другой человек четко принял, потому что это бессловесно. А бла-бла-бла это только наше запутывание. Но пока никак, чтобы вернуться к этому состоянию, Нужно идти к нему. <свят> Светлана, стоит ли убирать крупную бородавку с лица, косметологии? Или на автономии этот нарост сам рассоселся? Я хочу удалить, но сомнения одолевают. Буду благодарна за совет О, если сомнения одолевают, то, конечно же, лучше не делать. И сомнения, оно же не просто так у вас идет. То есть это вот эти страхи, там еще что-то. На автономии, побудьте на автономии, побудьте на автономии, вам придет ответ, как лучше сделать, что нужно, как помочь телу избавиться от того, что вас не устраивает. И все. Коля Сорокин. Я так понимаю, на сухих днях можно запущенный рак вылечить, например. Я уверена. Ребят, я уверена. Я рассказывала как-то, по-моему, что такое. Рак, как я вижу эти раковые клетки, я абсолютно уверена, что я могу сказать, что не бывает, смертельных болезней не бывает. Смертельная бывает только смерть. Все, если мы захотим себя исцелить, свое тело, которое нам дано, если мы разберемся, для чего нам это дано, то, конечно же, тело восстановится. Каждая болезнь – это философия нашей жизни. Как только вы раскроете свой путь, для чего вам это? Конечно же, если вы захотите изменить, как только вы раскроете, как только вы захотите изменить это, у вас моментально начнет восстанавливаться организм. Я в этом полностью уверена. А зубы восстанавливаются? Я не могу вам сказать, у меня как бы особых проблем с зубами нет но четко знаю, что когда мы на сухих днях вот этот вот налет, который все пытаются вычистить, который никому не нравится, да, вот этот налет на зубках у некоторых прям у меня такое было на какой-то день, на второй или на третий прям такое ощущение, что зубы склеились. Вот я вот все ходила, и думаю, что ж такое это? И вот это вот как раз как его назвать-то? Микробиота, еще что-то. В общем, вот этот налет, который бактериальный, который вот эти с бактериями, он заполняет наши трещинки в эмали, он заполняет вот эти вот зайды, которые у нас около м -м, десен. И вот эти вот микробики, они съедают все ненужное, потому что им нужно чем-то питаться. И когда этот налет проходит, то есть у нас получается, пока они съедают вот это вот, что такое зуб? Это же живой, это же кость. Она, она просто, эта кость, просто она, как сказать, -то, немножко иная, не как в, там, в теле у нас. Поэтому она как бы с покрытием. Это покрытие, оно начинает прямо как стягиваться, оно начинает восстанавливаться. Это, это да. И то, что зубы начинают расти, это абсолютно точно, потому что мне даже... Врачи-стоматологи скидывали э, снимки, что это вообще вполне нормальная реакция, когда начинает восстанавливаться треть, третья смена зубов. Но единственное, что я не видела ни одного снимка, как, когда восстанавливается третья смена зубов, когда она полностью, то есть все зубы восстанавливаются. Точечно, да, это есть. Это уже не секрет, это э, в интернете можете набрать, в ютубе, там BMO очень много роликов скинется, это... И даже от врачей они уже говорят, как восстанавливаются, почему восстанавливаются. То есть это, да, это вполне нормально. Добрый вечер, на сухих днях голос пропадает. Что делать, спасибо. Голос пропадает. Это классно, когда голос пропадает. Когда голос пропадает, у нас чистятся с вами вот эти вот связки. У нас же, в принципе, не, предр... не предрасположены мы, чтобы столько болтать. Вот. И э, когда мы столько болтаем, наверное, слышали, что э, в детстве у нас один голос, э, в, в, в юности, в молодости, в зрелости у нас другой голос, а ближе к старости у нас уже такой вот он, и, и хрипленький. Это как трубы, которые засоряются, и когда мы на сухих днях, он у нас прочищается, и поэтому вот эти вот першения, голос пропадает, голос начинает э, такой вот, как, Хри, хриплый начинает бывает что вообще пропадает на какое-то время ничего не делает это идет очистка ваших голосовых связок он пройдет это не это недолго это максимум 2-3 дня идет вот поэтому не переживайте просто это здорово у вас будет более звонкий голос если вы послушаете какого-нибудь человека который длительное время практикует сухие до того как у него был голос и после особенно это слышится у людей, которых старше 55 лет, очень очень такая разница большая. Например, если вы в год возьмете вот эту разницу, да, до того, как он начал практиковать сухие дни, или себя можете записать, потом через год вы себя прослушаете. Если вы будете постоянно делать сухие дни, он у вас будет вообще иной. Он будет такой звонкий, такой, такой яркий, такой глубокий. Это будет клево. Так, круто, что зубы растут. Да. Я с детьми практиковала телепатию с другой комнаты. Слала мысль, ребенок проходил и просит это. Да, да, это вполне реально, конечно. А петь это природно. Люблю петь. Для нас сейчас все, что связано с голосом, это сейчас мы уже ввели в природу. Вот, поэтому... Пойте, да, это хорошо для голосовых связок, потому что мы сейчас еще мы будем телепатией общаться, конечно же, будем, но мы же живем в таком обществе, мы все же не перейдут на автономию. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Поэтому у нас, нам еще понадобится, конечно, распивайтесь, это же здорово. А, зубы хочу вырастить. Но если хотите, значит, вырастите. Нет ограничений, все ограничения только в голове. Как раз был эфир. Я не помню, на каком канале. В общем, он на моем канале тоже есть этот эфир, что все ограничения только в голове. Посмотрите его и будете понимать, что действительно только в голове наши все ограничения. Наталья все мы, все мы космонавты. Тело наш скафандров летим на, коспи, на космическом корабле. Земля. Ну, наверное, можно так Люди могуществом Бога наделены Скорее всего, так и есть Да Ребятки, я буду заканчивать эфир Спасибо огромное, что были со мной Мне очень приятно отвечать на ваши вопросы Очень здорово, что вас только много Все. Всем спасибо Всех крепко-крепко обнимаю и буду чаще выходить, ну, насколько смогу, в эфир. Присоединяйтесь в клуб. Там у нас тоже очень уютно. Все, всех обнимаю, пока!